Так, ну что ж, сегодня трансляцию, как и было заявлено, мы начинаем по теме событий 3 июля, то есть по митингу Статкевича, э, освобождения и солидарности, которая была намечена возле выхода из метро Парк Челюскинцев на 3 июля на 13.00, ну и которая, по сути дела, не состоялась, то есть ее разогнали. Будем сегодня говорить об этом событии на которые я, кстати говоря, поехал, чтобы посмотреть самому, как там что происходило. В качестве фона будет запущена трансляция радио Свободы без звука, поскольку стримы я пока, к сожалению, мобильные вести не могу, только офлайн запись. Вот расскажи по порядку, как ты поехал туда, что было и так далее. Интересно. Ну хорошо. В общем, после того, начну даже еще с того, что когда мы закончили стрим последний по экономике Беларуси, то есть я там, значит, начал, потом еще надо было кое-что сделать, то есть видео опубликовать надо было на другом канале, на основном, офлайн версию Поэтому еще, как говорится, где-то почти до 12 часов я был занят. То есть, а планировал вставать где-то, ну, часа в 3 утра уже вставать ехать. То есть, у меня времени буквально не было. Часа 2 я так просто полежал, даже, как говорится, не спал. Потом встал, надо было ехать. То есть, пошел на, это, на вокзал. Сел на электричку и поехал туда. То есть... Когда я стоял, еще ждал на станции, то решил, думаю, может быть, с твиттера отписать туда, но думаю, не, еще рано пока, надо сначала сесть на поезд. Вот когда я уже оказался в поезде, я подумал, что надо уже написать сообщение, типа, что я еду, все. Открыл, во-первых, первая проблема, с которой я столкнулся, то, что был разлогинен твиттер, а у меня пароль это нет, поэтому э, я подумал, что ну ладно, хрен с ним, зайду на почту, может быть, скину пароль туда и восстановлю его, то есть попытался подключиться, но ничего не получилось. То есть, мобильный это, интернет э, не работает. Хотя я вроде как проверял э, до этого пару дней назад, то есть, специально отключил Wi-Fi и попробовал с телефона зайти. Все вроде работало. И в запросе баланса я смотрел э, с трафика небольшое списание там было. Но у меня 50 мегабайт только трафика включенная. Поэтому видео я никак не могу стримить, то есть даже если была возможность, нужен и тариф, и устройство, то есть подходящее, чтобы подтянуть. Ну, Discord мог бы это сделать. Discord не устанавливается на телефон, то есть пишет что ваше устройство не поддерживает. Там старая версия, Android 4.2. То есть там памяти, я говорю, только сервисы Google уже всю Почему с так и не получилось? Почему ты не смог отписать? Так я же тебе поэтому вот сейчас я тебе объясню почему. Первая причина у меня пароль от Twitter не было, то есть он был разлогинен в устройстве. А второе, то что я вообще не смог соединиться с интернетом. То есть я попробовал э, сайты какие-нибудь набрать, там, википедию, э, нету соединения. Ясно. Поэтому я думаю, ну ладно, хрен с ним, конечно, это жаль, но думаю, придется тогда так снимать. Ну, приехал где-то часов в 10, наверное, было утра. Сразу же сел, я приехал на Минск-Восточный, то есть я на электричке ехал, приехал на Минск-Восточный. Сразу пошел к станции и поехал на парк... То есть вышел сначала оттуда с перехода и сразу же смотрю, ну переход там напротив самого парка, напротив ворот этих Сразу смотрю, стоит человек такого гоблинского вида и смотрит, Но ну, я понял, даже два по-моему там было Я сразу даже понял, что это они, думаю, что-то они уже рано так ждут А потом, ну я просто сразу не сообразил, там же парад, техника должна была проходить, они следили э, за техникой э, То есть потом, ну времени много, я ж не буду там стоять возле ворот Постоянно на виду, плюс дождь начинается Я решил пойти немножко прогуляться Посмотреть, что как, пофотографировать Несколько просто обычных фотографий Пока времени еще там часа три оставалось Пошел в сторону Московской Туда по этому проспекту Проходил, смотрю возле значит этого желе... Детская железная дорога Как-то так оно, по-моему, называется Там стоят люди в кафе Смотрят все туда в сторону дороги Я думаю, что они там ждут? Слышно было гудит самолеты, наверное, там летали они, оказывается, ждали, пока будет техника проходить. То есть я уже дошел до самого входа в метро Московская и потом развернулся, и потом слышу грохот, техника едет. То есть я снял видео на простую камеру на мыльницу у меня есть. Я потом его добавлю в выпуск шоу Серого Кота. Значит, поснимал я, техника едет. Но там она долго ехала, я только снял первый проход. Потом там всякие ехали и зенитные там... И вообще всякая техника Машины Развернулся, пошел назад То есть тут дождь на обратном пути пошел То есть погода была очень гадкая Вот самая главная проблема, которая в тот день Это очень плохая погода Но сидел в основном в переходе Периодически поднимался наверх Посмотреть, что там э, на той стороне Вот где могила героев Там где этот парк Сразу посмотрел, там стоит машина ГАИ Но это скорее связано с тем, что ездит там техника. Гаишники и в форме были, и просто тихо там стояли. То есть я прошел до а могилы... Какое время оттуда пришел, получается? Когда я пришел, ну вот я прошел до Московской, потом развернулся, ну было где-то, наверное, 11, может, чем-то. То есть я выходил периодически посмотреть, там дождь начинался, я потом опять в переход спускался. Ну, значит, посмотрел, снял автозаки, два автозака стояла с одной стороны парка этого. И потом вроде как еще с другой стороны подъехал автозак чуть попозже. Значит, э, около 12 часов я спустился, стоял в переходе там возле выхода, э, ждал, то есть, ну, прилично так. Потом, значит, это уже не так интересно. Самое интересное, когда уже стали появляться люди. То есть появился вот этот э, мужичок такой с усами, как там его, Абрамович, фамилия, как это его звали, э, уже, не, уже не помню. И потом появился уже э, корреспондент, это радио Свободы. Олег Грузилович, кажется, там вел Подошел, тогда я уже понял, что Вот все, сейчас будет скоро начинаться Дождь немножко Утихал, то потом Опять начинался, ну, значит, они поднялись Я тоже уже поднялся, смотрю, где там Лучше стать, то есть, чтобы не намочить Камеру, потому что, ну, долго там снимать У меня ничего такого нет, защитного Какого-то бокса Стал там, где скамейка возле Деревьев, то есть, они там сели Грузилович стоял где-то в середине Там парка они там что-то настраивали, наверное, технику. А остальные участники сели там на скамейку. Потом, я помню, но я не снял, правда, у меня этого нет, задержали Винярского, кажется. Он тогда вышел, его потом схватили и повели. Я снял только конец, когда уже задерживали Винярского, и я немножко прошел в парк туда посмотреть. Там тоже люди стояли какие-то с цветами. Я думал, посмотреть, это они так, или они участвуют, не участвуют. Когда развернулся значит пошел назад смотрю уже венярского повели и там еще были эти как пришли э, с правозащитного центра весна их там было ну человек наверное 5 или 6 они пришли там такая была э, девочка с синими такими волосами тоже я запомнил и они короче пришли только свои достали жилетки вот эти синие такие как что-то там написано инфо у них или что то такое короче только стали разворачиваться ну, я смотрю, разворачиваются, как-то не обратил внимания. Повернулся на другую сторону опять. И тут, хопа, уже смотрю, их подбежали как-то незаметно и потащили. То есть, я уже снял, когда включил камеру, их уже повели туда, в сторону, к автозакам и к бусам. к этим. Короче, задержали их сразу буквально. То есть, вот кто что-то делал, разворачивал, их сразу брали. Ну, я так стоял там, снимал. Потом, потом значит, начали насколько я помню разворачивать э, плакаты то есть там поставили музыку э, сергей Ты, сзади не стоял что когда вот начиналось радио свободы в начале она видно было там то есть я стоял на скамейке вот мужик в белой куртке такой с усами был вот я с ним разговаривал то есть я спрашивал про статкевича в первую очередь то есть я спрашивал вообще хотел узнать про статкевича как он там он придет или нет то есть меня это его очень, значит, уже больше всего интересовал он сказал что нет говорит нет связи то есть с ним что-то такое а потом уже когда подошел белсад там это ольга чаще скажется по моему они сказали что статкевича задержали на выходе из дома я потом смотрел трансляцию они же вели трансляцию как статкевича задерживали поэтому да они были в курсе ну значит вот там был потом э, запомнился момент когда вот стали разворачивать плакаты развернули Плакаты, там три было плаката на одном что-то там про фашистов, ну короче такие плакаты, ну в принципе нормальные. Лукашенко. Цитату Лукашенко. Ну, да, цита цитаты это. Лукашенко, но в целом все в контексте. То есть плакаты антифашистские, там на одном нарисован э, как там красноармеец а, такой, это который это штыком это. бьет нацистский этот крест, свастику. То есть ну, ну как да. Все это они хотели поднести, в общем-то, mm. почтить советских солдат. То есть, ну, это же, же вообще не праздник, это же день памяти, по сути, освобождение Минска. Это, это, да, это да, день фактор. независимости, день освобождения Минска. И их программа была вообще в начале, э, то есть отнести цветы туда, к памятнику, возложить цветы, да, то есть плакаты вполне нормальные. То есть там не было против конкретно Лукашенко прям вот так уж написано. То есть, ну понятно, что это про него, но, но... Лукашенко это какая разница. Люди имеют право голоса, то есть и пойти не, ну, его за. Если там было написано, вон, что да, напрямую, не например, что-то такое уж прям э выдающееся системы темы, то да. так все как бы укладывалось в контекст э этого вот дня. То есть освобождение от нацизма, от фашизма, ну и э, Лукашенко как бы сам себе сказал, что он был поклонником Гитлера, то есть он его похвалил в 90-х там годах. Потом он, правда, от этого, насколько я знаю, не раз отказывался, типа, он ничего такого не говорил. Он сказал, что это не он говорил, это все сфабриковано. Да, больше. как всегда, это журналисты придумали. На самом деле, все это он говорил, все, как говорится, в истории зафиксировано. Так вот. Значит, достали плакаты развернули там на фоне музыка играет такая военная там что-то про бухенвальд вроде бы ну такая советская музыка значит патриотическая. Бухенвальский, по моему сейчас не помню бухенвальдский набат да, так, да, да, так да. вот тут хопа я снимаю сразу смотрю ну нормально стоят тут подлетают первого сергея спарыша схватили значит он был с краю справа то есть от меня я стоял лицом туда к скамейке снимал у меня на видео это есть, как задерживали. То есть подбежали люди вообще без всякой формы, без каких-то опознавательных знаков. Схватили его Нет, ну, ты и потащили. Бутники, не да, он только успел, несколько да. раз там крикнул «Гитлер капут». Его поволокли, значит, в автозак, который был где-то вот там с, этой, с другой стороны. То есть два автозака, я говорю, стояли в запасе там с одной стороны парка, его потащили, другой автозак подъехал. Там, где луч в той стороне на дороге их немножко провели вперед я уже потом смотрел на радио свободе а потом их развернули и туда опять автозак я уже не подходил туда потому что дождь все это я стоял там под деревьями тем более там люди еще оставались я смотрел что дальше будет короче один или два плаката остались на скобейке лежать то есть я думаю может кто-то подхватит то есть придет и да, да там вот, вот он... подхватили. вот <с я вижу да магнитофон стоит то есть понятно кто такие вообще то есть э, бандиты посещают людей и еще воруют вещи ну, люди вообще без опознавательных знаков вообще никак то есть они подходили хватали волокли ничего не представляясь ничего не говорили насколько я знаю такие действия у нас запрещены это то есть если какая-то спецоперация там против каких-нибудь э, там не знаю наркобаронов коррупционеров то там да ну, а у нас террористов В, вообще вообще да. тут не было никакого смысла им действовать переодевшись то есть зачем Непонятно. Если они ну, задерживают, это, я тоже не понимаю. То есть они показали, что какие-то бандиты нападают, крадут детей. Mm. То есть, это не... То есть, Можно было они... же прямо свободно чего? То есть они боятся. Можно было прямо свободно в форме подойти, сказать вот здравствуйте такое дело, это несанкционированный митинг, давайте-ка пройдемте с нами и все. Душе тут такого. Обязательно надо переодеваться и главное, что не только в автозаке, но и в гражданские машины. То есть там стояли такие микроавтобусы, кого-то сажали туда. Так вот, после этого потом такой момент запомнился, что, значит, активист Троцкий пришел, он с цветами был, короче, с букетом цветов, он только вышел туда к скамейкам, к площадке, тут же тоже подлетели, его под руки схватили какие-то люди, он начал говорить, типа, кто вы такие, представьтесь там, ну, его поволокли, естественно, не представляясь, ничего не говоря, туда тоже к автозакам. К слову, так сказать, и журналистов было очень мало. Я вот, честно говоря, и рассчитывал... было много, то есть правозащитников, но их вывлекли, этих свистны, собственно говоря. Я так их было, я говорю, человек, это... 5, человек 5 или 6, так их взяли сразу. Я говорю про журналистов. Я говорю, журналистов было очень мало. Я видел сад Радио Свободы, из э, Новин, по-моему, там был кто-то, там был этот, э, как его... Так кто еще, Илья Добротворник, Деб... он, он тоже с камерой ходил там. Что? Кого-то еще ждала, понять не могу. Ну как кого ждал Я думал человек 50 хотя бы будет, как на Екуба Колоса. То есть будет... 50 э... журналистов. Нет, я говорю, человек вообще... Участников вообще там будет, может, хоть человек 50. Так, 30 человек задержали. 30 человек. Вот. Ну не знаю, я как-то посмотрел, там очень-очень мало. Еще раз, официальная статья. Ну, данные говорят, что 30 человек задержали. Ну, на Якуба 70 человек задержали, Ну там, конечно, и журналистов было достаточно еще количество. а здесь из журналистов, я говорю, что Радио э, Свобода, сад и там еще несколько человек, то есть, ну, по минимуму совсем точно почему-то что... никого из не задерживали нет так я говорю карта. блин ты не понимаешь вот, что да? я говорю я говорю вообще сколько было людей журналистов там не задерживали никого там по-моему только одного попытались задержать но он когда показал удостоверение то его тогда отпустили да, я сколько... понимаю ты про журналистов говоришь я говорю вообще что их мало пришло почти никто не пришел освещать по минимуму только те кто это всегда это ходит мало. кого ты еще ждал я понять не могу а, ну я ждал и говорю что что побольше пришло людей активистов то есть просто участников обычных людей как обычных митингов так и я тебе пятый раз повторяю 30 человек задержали ну что ты хочешь сказать что это достаточно нет это недостаточно я скажу что это точно такая же такое же количество как было на том же не знаю на и куба нет плюс, там 70. Плюс, чел... там 70 я человек тебе... задержали Плюс еще, когда там отходили, снимали на другой стороне, люди стояли возле перехода и не хотели идти. То есть их потом оттуда отогнали эти амоновцы. Типа, что вы тут стоит? Ты имеешь виду на не... Екобаколаса? Да, я видел там... Возле... Не, я не про, а, про, я про... а, там? Так, в парке в самом так, был праздник. Ну, стрим, господи, вот. В парке говорю, был, в парке Челюскинцев там на другой стороне, там да, был праздник парке, официальный. Нет, там люди стояли и хотели туда зайти, но их коммунальцы предупредили и оттуда увели. Они изначально там стояли, вот. Но может быть, просто я на ту сторону не переходил, то есть, когда уже начало все, я был именно в парке с той стороны. Ну, я знаю, что оттуда музыка. У меня вопрос вот важный, вот про этих бабок. Они говорят, что типа тот взял, ну как там, активист, как которого последний того говорил про активиста. Такой с бородой. Сергей Спарыш? Или кто? Не, другой. А, троцкий. до да, троцкий. Он типа взял оттуда цветы, а его оттуда увлекли Ну, и бабки это говорят. То есть, на самом деле же все правильно. Он туда цветы нес и хотел их... Дело в туда. том, что э, я не видел, как он изолей. То есть, он пришел оттуда из изолей прямо, ну, вот где там могила. То есть, я стоял тут возле скамейки, я только а, видел, когда пришел, уже. мужик с букетом это, да, пришел туда. И, как только он вышел сюда на эту площадку, Тогда его схватили сразу и потащили. То есть откуда он взял цветы, я не видел. То есть там толпилась возле этой могилы, ну задолго еще, наверное, может за полчаса до этого там стояли люди. Я так понимаю, это, наверное, участники. Оставались еще да, до того. Как... Просто да. вот эти бабки, которые сейчас ты видишь, говорят, что типа он вор, типа он. Я смотрел трансляцию, что эти бабки говорили потом. Потому что я ну, с этими бабками не разговаривал, я после того, как задержали Троцкого уже через, наверное, минут пять оттуда пошел, потому что я посмотрел, что уже почти никого не осталось. То есть у меня есть видео, там стоит э, корреспондент с Белсата, по-моему, и тренога пустая, то есть без камеры. Операторы побежали к автозакам, там работало радио Свободы и еще там несколько человек. То есть, ну, совсем очень мало. Короче, я разочарован в этом митинге был полностью, поэтому я уже дальше не стал оставаться. В принципе, еще можно было остаться я потом когда что трансляцию пересматривал там еще несколько человек подошло их взяли но в целом тут это уже было такая... а Ты думал что на эту, на эту акцию придет много людей ты все я рассчитывал и... что придет ну хотя бы э, там больше там что задержали это вместе только с правозащитниками там и их и было человек пять или шесть а самих участников без активистов например человек. было очень мало еще пятый раз повторять 30 человек я слышал я смотрел трансляцию и знаю сколько задержали так это всего их по насобирали здесь включая самих представителей конгресса белорусского национального тех кто организовывал а так по виду когда вот 30. так там стоял то буквально только вот одного схватили потом через какое-то время еще схватили то есть а сразу я бы не видел, не сказал бы, что там, может быть, человек 30 собралось. Хотя еще вот оставались тоже. Там оставалась пара семейная, такой мужичок с бородой и женщина под зонтиками там стояли. Я так понял, их потом тоже задержали. Да, их задержали. Было это на стриме у ну... Я уже Парыш. посмотрел, то есть они просто стояли, ничего не делали. Поэтому я так посмотрел, что тут уже ничего интересного не будет. И решил, что уже надо идти, потому что, ну, а что там стоять под дождем под этим? То есть уже как задержали Троцкого с Парыша, Статкевич не придет, Винярского задержали. Потом этого Абрамовича тоже задержали. Я с ним поговорил, у меня есть это, как интервью у них брал Бил Сад, я тоже рядом стал, стал записывал. То есть в шоу Серого Кота выйдут конкретно видео именно вот оттуда, которое я снимал. Здесь я просто, ну, как бы рассказать, мы хотим обсудить происходящее, то есть вот у зрителей, если есть вопросы, то пусть они пишут в чат, то есть после этого это было, наверное, минут 15 или 22, то есть буквально уже там очень быстро, я рассчитывал, что шоу будет продолжаться хотя бы, ну не знаю, час может быть или что-то около того, а уже... Буквально... Шоу закончилось, когда всех задержали. Все логично. Шоу закончилось. Не, ну еще не всех. Я говорю, там потом люди остались. Я когда смотрел трансляцию Радио Свободы, они еще потом показывали, как несколько человек задержали. То есть я это уже пропустил, то есть я не стал оставаться. Но, в принципе, можно было. Просто я веду только офлайн запись, поэтому в случае чего видео постирают. То есть я потом читал про Аспариша, то есть, как он вел на трансляцию из РОВД, то есть, как потом у него забрали телефон, постирали там, все установили индийский язык. Короче, ну просто менты да, по и поиздевались вот над ним. Он писал, да. Типа что на Единственная ценность, которая была, то есть, у меня видео, их надо было довести еще. Не только просто снять, но еще и довести. Поэтому я подумал, как и на Юкуба Колоса. Тогда я был. То есть я уже снял основную часть. И думаю, блин, надо уже спускаться в переход, идти. Но что-то подсказало, типа, надо остаться до самого конца и уйти последним, когда все начнут расходиться. Но это было на самом деле большая ошибка, очень даже зря. То есть, если бы я тогда пошел пораньше, то никто бы меня не задержал. Потому что я схожу ну, с такой большой камерой, они меня принимают э, за журналиста. И не берут обычно. То есть, у них, видимо, указание не брать журналистов, и они только если... Прицепится им что-то не понравится. Они могут спросить: типа там, твоя аккредитация, или там ты с какого канала что-нибудь такое? Покажи аккредитацию, сказать, вот, не, а -да -да. не задерживают, да. А вот, ну, вот этот Белсат, они из Белсата. Они задерживают из... Уч... участников. Они задержали, я потом смотрел трансляцию Билсата. Они задержали хотели и пытались задержать добротвора за то, что он поздоровался с кем-то там из участников, из тех, кто стоял, кто принимал участие в акции. Они решили, что он тоже участвует, то есть вот так. И подумали, что он не журналист. Ему пришлось показать удостоверение, тогда они его отпустили. А так бы тоже задержали. А да может и не быть... про это? это. А блин, про блин, что? Я просто не понимаю, почему заделся. И у меня же нет типа аккредитации. Ну, я, конечно, за. Но обычно их, их же задерживают. Ну, не это, знаю. Да, Тут такое а мероприятие, вот... я же говорю, все зависит от Луки. С какой вот ноги он встал утром. Так оно и будет. Скажет, будет нормально, скажет, будет жесточайшее все. Ну, как его в голову Слушай, придет? А вот Это не было жесточайшее, по-твоему. Нет, так это было жесточайшее, но. То есть, бывает вообще жесточайшее. Ну, вот как 17-й год разгон дня воли. То есть, когда даже э, не так вот аккуратно там заводят, а налетают ОМОНовцы в экипировке с дубинками, начинают вообще всех молотить, бить оборудование, не, смо не смотрят вообще никакие аккредитации. То есть, там российские журналисты, иностранные, всех дубинками, всех закидывают плашмя в автозаки, Вот это жесточайше когда отбирают телефоны прямо в автозаке и все вообще обшаривают на обыске. То есть ты вообще ничего там не можешь не записать, не сделать. Вот это жесточайше, А это, это просто беспредел. Это обыкновенно уже стало. То есть в цивилизованных странах в Европе, да, это беспредел, это недопустимо. Это невозможно. Но это же Беларусь. Тут так каждый день происходит, в принципе. Это у нас уже норма стала. Да, понятно. То есть люди просто хотели вознести цветы к советским солдатам. Да, именно к советским имени. солдатам. Не каким-нибудь, там, да, я да. не знаю, кому-то. А к советским солдатам. То есть как бы и ватники, даже, я думаю, против протешествия вознести как бы, дань, точнее, почести Ну, потом они а планировали это, перейти на другую сторону. правильно кричал про фашистов. Гитлер Капут он кричал. Да, Гитлер Капут, фашисты только не фашисты, а нацисты. Ну ладно. Mm. В общем, да, сначала они планировали возложить цветы там, возле монумента советским солдатам, а потом, насколько я знаю по программе, перейти туда, в парк сам Челюскинцев, и там, значит, почтить памятью жертв НКВД, то есть, ну, в связи с Куропатами. Я подготовил даже специальные вопросы, Статкевичу задать несколько вопросов по поводу Куропат, то есть, как он, его партия относится к защите Куропат, то есть, что, какую бы он стратегию предложил, и по поводу декрет от униации, то есть какую позицию занимает БНК, как борется и что они планировали бы сделать, если бы, если власть не откажется от своей попытки вот этот декрет провести. Но, увы, Статкевича не дошел он до митинга даже. Его взяли раньше. Ну, как обычно. Ну да. Как обычно. Как с такой ноги станет В принципе, я уже был как бы ну я уже догадывался что все будет примерно так то есть уже информация была мне вот тогда после стрима написала алихнович то есть я его спросил типа идет ли он туда он сказал что говорит не не пойдет на статкевича и предупредил говорит что есть информация будут давать по 15 суток выборочно но главная проблема по моему это все-таки был дождь вот для меня самое худшее там что было это все-таки дождь потому что дождь Скот, ну, ты серьезно что за бред какая как это разница без... безопасность ну, ты... для камеры да. чтобы не намочило оборудование а, это конечно плане. в каков каком еще если бы был нормальный Давай. как говорится без дождя солнечная погода так это отлично можно было там э, сидеть вообще и еще раньше то есть прийти за там не знаю три часа и сидеть в этом парке снимать все как на якуба колоса то есть как они стягиваются как они там подвозят автозаки а тут приходилось сидеть в переходе и то есть выходишь там на камеру вода попадает если то есть зальет то это конечно проблема поэтому приходилось так под деревьями там стоять <сёк> собственно говоря можно обсудить первую причину провала всего вот этого мероприятия ну, первая причина. Кто освещал вообще, ну, оповещал людей об этом митинге? Ну, об этом. Да. Об этом... Всё. Оповещали... Смотря, в каких источников ты имеешь в виду. На странице БНК я видел фотографии расклеенных листовок, то есть даже... То есть, говорю, что на странице БНК я видел фотографии расклеенных листовок, они где-то там развешивали, только я не знаю, где и сколько много, но они оповещали листовками, оповещали в интернете в различных группах. То есть, э, я видел в группе «Белорусское поле экспериментов», кажется, было опубликовано об этом, и в других группах тоже. И, наверное, в этом «Белсосути», по-моему, тоже, или Стоп Лука. Короче, на, на многих группах. То есть тысячи людей знали, другое дело репутация самого Статкевича. То есть потом я смотрел трансляцию... Да, а, тут дело еще в репутации да, Статкевича. О том, что происходило после. То есть я, когда вернулся, смотрел особенно те моменты трансляции, что было после того, как я ушел. То есть было ли там вообще что-то интересное или уже все конец. То есть упустил ли я что-то. И я смотрел, значит, там ну, один мужик такой. Зонтиком стоял мужик, к нему подошли, спросили... Он сказал, что тоже с регионов приехал поучаствовать. Но сказал, говорит, я не ради Статкевича, говорит, я вообще там не состою типа в этом партии Статкевича. Просто поучаствовать, чтобы выразить свою солидарность там с Куропатами, с, вот этим вот, со всеми делами. То есть люди, даже кто пришел в большинстве своем, ну не считая активистов партии, там Троцкого, Виняровского, э, Спарыша и там остальных еще, Абрамовича. То есть э, пришли люди, которые не ради Статкевича совсем. Это тоже большая проблема, самом деле. Тут проблема еще в зазомбированности людей. То есть они не понимают, что дело не в статке еще вообще. Тут дело в самой повестке. То есть они бы хотя бы прочитали, по какой повестке туда ну, митинг, шествие и так далее. Так что в этом митинге вообще ничего предусвидительного не было изначально. Но... Спугнул еще тот факт, что эта акция была не согласована. Но, в а принципе, такие акции Статкевича всегда были. Не так вот, в этом-то и дело, в этом-то и суть, понимаешь, репутации Статкевича. Что, с одной стороны, как бы это красиво выглядит, он заявляет прямо бескомпромиссно. Я ни на какие компромиссы с этой властью не иду, это там слабаки всякие подают только заявки там на регистрацию. А мы имеем право, нам, как говорится, мы народ... Нам сам Бог дал право, где хочешь там собираться. То есть, в Конституции в 35-й статье прописано, что свобода ну, да, мирных митингов, будет. там и все такое. Потому боятся. Вот Мы живем все, да, в диктаторском путь. государстве на самом деле. И поэтому такие вещи, как говорится, да. Кстати говоря, в это же время, ну, немножко раньше, проходила официальная часть мероприятий, то есть парад с техникой, и все это, я уже рассказывал, что я видел, и техника там ехала не один раз, то есть первый раз вот тогда, я говорил, когда ждал, проезжала техника, и потом, когда был сам митинг, то есть уже перед тем, как я уходил, я снимал, тоже ехали э, туда, в ту сторону танки, там какие-то машины, и на фоне вот этого происходили задержания, то есть очень символично, такая вот военизированная такая фашистское диктаторское государство прямо вот во всей красе что даже в празднике идет такая голая техника погода жесточайшая дождь льет то есть так все и даже одиночных людей которые пришли там какие-то цветочки возложить их уже хватают ни за что буквально и тащит в автозаке как будто это какие-то преступники и террористы и главное, что нас тащит какое-то быдло да Понятное... люди без формы абсолютно то есть что мешает просто форме выйти вы же сотрудники милиции ну так покажитесь Во все равно же со стороны все знают кто вы такие то есть там гоблины такие ходят их видно вот невороженным глазом то есть сразу понятно кто это вот нафига просто я не понимаю уже даже в такой мелочи не соблюдается закон зачем Так, ну первопричина мы не договорили по поводу освещения ну да в их группе было но никто из блогеров, как всегда, это по причине самого, ну, репутации еще само собой. Но Логично. нельзя освещать такую информацию, потому что тебя могут обвинить э, в том, что ты призываешь на несанкционированный митинг. Вот и все. Поэтому нет, нет, нет, нет. Они вот, не могут вот, освещать Ты же можешь просто сказать, что такого то такого числа будет такая-то такая акция. Я, я, я и, и сказал Нет, но при этом зачем призывать к ней? То есть Ты ну, же понятно. не будешь просто... Что, ну, если ты блогер скажешь, что есть такая-то так, такая акция, э, ну, все, она есть. Ну, Но так... при этом ты не будешь говорить, что ты не призываешь. Что хочешь, я то ты. Я об придется. этом так и сказал. Другое дело, что у других э, представление об этом совсем другое, то есть не такое. Кто-то просто не освещает, не посчитал это чем-то важным, возможно. Кто его знает, почему. Для кого-то. Не... Для кого-то, вот и 26-е апреля было неважно это же дата Только у каждого, люди в теме в этом знали по сути у каждого свое представление как говорится об этом кстати говоря потом я еще читал новости задержали э, этого председателя бнф э, Костусева, когда он ехал в аэропорт на какую-то там встречу в польше там заседание сейма или что-то такое обсуждать тему беларуси его тоже не пустили задержали это примерно наверное, в это время тоже 3 числа может чуть попозже. Кстати, статки еще отпустили. Вот в комментариях пишут. Кстати, ну, Роман, заходи к нам в дискорд. Да, тоже обсудите. А, да, Так, надо почитать чат, что здесь пишут. Вот Бендер Вегас писал привет всем. А Хитки написали бы, я тебе сказал. Почему стрим не отображается? Пишет Хитки Не понимаю. В каком смысле не отображается, где? Ну, это писал уже полчаса назад. Нет, так я это видел, просто не комментировал, потому что ничего комментировать. Сейчас просто уже все рассказали, как бы, ну, нужны вопросы какие-то. Нет, мы же не договорили. В том был стрим в самом этом в судилище, грубо говоря. Мы это не договорили. Вот. Тут еще две темы. Еще, по-моему, в Гродном был митинг, насколько я знаю. Ну, я И видел фотографии. Там могли, да. Пикет там был не какой-то. Нет. нет, там хотели сделать пикет, но не смогли. В том, Два человека. Одетая я видел в такую зековскую форму, в полосатую, с плакатом, типа... А да, там... один или второй группы, насколько я знаю. Так, короче, там их... Был стрим уже с Парыши, насколько я знаю, тоже там. Очень интересно, как он их и девочки им называл, это вообще гениально было. С чувством юмора у нее, конечно, все шикарно. Так примечательный факт, что... Вот эти люди ну, в партии Статкевич, они э, стоят в той партии, которая социал-демократов, то есть, э, э, ну, не состыкуются, то есть, э, разная партия, то есть, получается, к такому правду самое место в его партии. Да, я об этом тоже думал, просто он сюда не заходит. Логично ну, же получается, он. угу. они же социал-демократы. Да, то я есть, знаю, ну, БСДБ, ну, ну есть... не совсем. Социал-демократы, если ты знаешь, после Октябрьской революции, особенно после войны, они были как бы противниками фактически большевиков. То есть это западные социалисты, многие социал-демократы, которые открещивались полностью от большевизма, и они именно такую мирную политику того, ну, что... Это подразумевается господи, что ты, блин они подразумевают не только совок а именно социальные программы то есть не то что вот свободный полностью рынок а например большая часть государственного сектора то есть э, не все приватизировать да потом социальные программы там вот, поддержка пенсий там различных э, социальных программ то есть ну э, социалисты всегда обычно за повышение налогов за высокие выплаты всякие социальные и Ну да то есть пенсии вот за, да, это, да было, это, за большую это долю потисло... госсектора Поэтому я в партии да, Старкевича это... никак бы вступить не мог, потому что мне такие идеи очень для меня далеки. Они Но... почему-то не достают по поводу повышения пенсионного возраста. Вот это странно. Хотя это их тема. Да, это есть, да, абсолютно их тема. А насчет чисто да. Тема, я бы сказал, потому что все эти деньги, очевидно, куда пойдут, в какой карман. То есть э, причина и следствие, как говорится. То есть виноваты как всегда, номенклатура. По факту и вот этот декретный отпуск с двух с трех лет до двух это опять же их тема те вот это что они не подымают эту суммих говорится не понимаю да так вот говорю насчет чистоправ да действительно я уже много раз думал об этой идее то есть ну если бы он сюда появился на стриме то я бы ему сказал что в чем проблема то есть в чем причина вот для ты тебя как за, раз сам сам есть Партия, О. да, Статкевича, что социал-демократы, чем тебе не нравится. Вот они хотели возложить цветы э, к могилам погибших советских солдат, то есть играла музыка такая патриотичная, плакаты антифашистские, то есть, ну, как бы ты должен быть только за, тремя руками поддерживать. Но дело ж не в этом. Дело именно в том, что они не поддерживают, ну, ватники я имею в виду. Любые. Не, настолько тупые, что не понимают, что есть разные партии, то есть даже идеологические, то есть они могут быть свои в итоге, по факту. А все, вот Лукашенко все, все делает наоборот да. против их же риторики, ну угу. Это все, что, то есть опять... все что против власти, я так понимаю, они считают ватники. Чем-то злым, противным, потому что это может привести к переменам, это может привести к Майдану, а это ж плохо, Америка не, не, не, тут не, не, все не, не. захватит. Так вот это же действуют так, именно, ну, не их интересов, а то ты прикол. То есть они же совки, они же за совок, но при этом они действуют не так, как, как они хотят. То есть, вы их ну, в голове это не должно просто укладываться, но они все равно их поддерживают. Ну, потому вообще... что да в их представлении коммунизм это вот коммунизм такой сталинский именно только вот такого образца они а какой-то там не какая-то социал-демократия более умеренная то есть потому что социал демократия у нее проблемы в том что ее критикуют активно как представители более таких правых и таких либеральных кругов там да. Так же самое ее критикуют и более радикальные коммунисты там, и, и всякие социалисты. Опять-таки, э, в нашей оппозиционной тусовке э, наши поклонники совка могли бы много чего найти. Например, те же анархисты, анархо-коммунисты у нас уже, насколько я знаю, большинство, поэтому это тоже. Вот тебе радикальный коммунизм, а вот тебе умеренный социализм. Анархисты в априори против государства. Нет, так Это все, не но есть, коммуни... есть анархисты разные. Есть зеленые анархисты, которые придерживаются таких э, защиты э, животных, защиты природы. Есть анархокоммунисты, которые вот э, близки к либертарианству, вот таким идеям. А есть именно коммунисты, э, такие э, анархисты, анархокоммунисты. У них красный, э, черный флаг такой наполовину. Э, на... Но они придерживаются уже таких более социалистических взглядов. То есть анархисты тоже все не едины, они очень разные. Там много разных течений. анархисты ждали на это акцию, только они не пришли, так как-то странно получилось. Анархистов ждали, я вот и слышал об этом. Да, их ждали, ты что не слышал об этом? Ну, да, ждали, есть, слышал об этом. Нет, не они ждали на эту акцию, но что-то они как-то странно не а, а, их не ок... за... а их не задержали предварительно Нет. за несколько дней? это просто назначает даты и повестку. не пришло видимо время точнее не время тут всех факторов хватает и освещение и статкевич и сама да, вот хит гегор пишет по моему статкевича сознательно занижают и уничтожают на политическом поле он единственный политик не неподконтрольной власти но по-моему мне кажется он сам э, себя уничтожает такими акциями то есть с одной стороны, это выглядит действительно красиво, то есть то, что он не идет на компромиссы, но с другой стороны, людям, участникам этих акций очень сильно достается, и то есть не все готовы э, так рисковать. Вот, вот я сразу проверну твой тезис. Люди изначально видят, что эта акция незаконна, люди видят, что какая повестка в этой акции, ну ты... мы уже это перечислили. Я о была. другом. О том, а, что... я... И люди знали, что их задержат, но это было изначально очевидно. Ты знал, на что ты идешь, в априори, с самого начала. Тогда все логично. Я говорю о другом. Есть люди, да, которые именно не ходят на запрещенные акции, а есть именно старые такие сторонники этой партии, этой политики, которые уже 20 лет ходят на эти акции. То есть вот когда был на Икуба Колоса, то есть мы сидели, там были активисты такие, ну уже, которые много участвуют, и один из них говорил, что да, блин, надо было пойти, наверное, на оперный театр, хрен с ним, устал я уже, говорит, от этого вот всего. То есть уже сами люди-сторонники, они просто устали. То есть они ходят, получают штрафы, получают проблемы, и ничего, как говорится, с этого не видят. Поэтому многие не приходят. Не потому что они боятся там э, этих акций, то есть они в них уже участвуют давно. Именно просто они не понимают смысла. Ну пришел ты там, получил дубинкой, ну или не получил просто тебя аккуратно завели. То есть а смысл какой? То есть кого от кого освободить? Вот в чем дело. Поэтому даже сами активисты некоторые что, не поддерживают. Вот, ну, смысл в том, что если, к примеру, пришло не там не 50 человек, как это было тогда, а пришло бы там не знаю. 20 тысяч человек хотя бы, тогда бы с этого был бы то, Люди типа показали, а мы не согласны. В том-то и дело, и что так... у нас нет 20 да, тысяч нет. людей, которые так мыслят. То есть люди э, могут 20 тысяч выйти на Тониадский марш, например, может быть, за экономические требования, потому что там люди идут самого разного качества, вот в чем дело. А на такие митинги идут только э, убежденные в основном активисты, а таких у нас 20 тысяч собрать, ну, по такому поводу точно нет. Если бы другая была ситуация в стране немного, то есть э, а, что-то шарфер ну, да, есть да то есть Принкер. если что-то намечалось серьезное, вот реальные перемены власти например если кто-то там сказал что он например свергать там пойдет или что-то еще и у меня там есть например 10 тысяч уже участников мы там сейчас соберемся там пойдем что-то сделаем то есть все это как-то было обыграно и власть бы не смогла предпринять особо ничего тогда может быть и вышло 10 тысяч но я честно говоря сомневаюсь что власть бы дала это сделать то есть все под контролем. Я... Почему вот на этой разрешенной акции? 1 мая, там 20 Чернобыльский шлях, так было мало людей. Они же были разрешены. Ну, в принципе, там было больше по факту, чем вот на этой неразрешенной, но все же. Да, да ладно. почитаю еще вопросы. Так, Бендер Вегас, вот пишется Статкевич, э, вот со Статкевича политик, как с меня было лайка, он не лидер страны, точно, я лучше за кота проголосую, чем за человека, который ни хрена не сделал, кроме как в тюрьме сидел. Э, ну, тут ты Бендер Вегас ошибаешься немного. Статкевич, опять-таки, э, даже такими акциями он поддерживает, так сказать, в стране. Э, точку зрения против власти, то есть если бы не было таких радикальных э, активистов, то есть людей, которые выходят его, его помощников, таких вот как Спарыш, Ленярский, уже бы тут давно была полная диктатура и Северная Корея, потому что люди недовольные есть, есть люди, которые против власти, которые за перемены, но они бы просто не решились выйти. Нужен кто-то, кто возьмет ответственность на себя и скажет, давайте вот такое время в таком месте. И в отличие от Мальцева, вот правильно Хад Гегор пишет, Статкевич крутой политик, ну и там про бендера не самые лицеприятные то есть э, он как бы к нему не относились в отличие от того же мальцева он готов выйти и не нужно в тюрьме ну, труп то есть он уже никак в политике не участвует все забудьте о нем это даже не белорус то есть это к нам не относится все а. в отличие говорю от того же мальцева он э, хотя бы за себя несет ответственность. То есть Мальцев Ладно. призывает к разным действиям, но сам им не следует. Пальчеса. Ты же что? помнишь, что пальчец говорил. Или я помню, забыл? что говорил пальчис Это же его мнение. Ну, я думаю, что он не прав. Сталкевич просто берет, пока делает так, чтобы всех задержали. Я говорю о другом. О том, что. И... Ему дают деньги, вот что получается. Я понимаю. Итоге. Я говорю сейчас о другом, о том, что Статкевич, да, делает туда, как ты говоришь, но он хотя бы и сам, как говорится, следует тому, что он делает. То есть он не просто там говорит, давайте все выйдете, а я там в Польше посижу и посмотрю за пугра, получу деньги, а вы давайте, давайте, побольше выходите. Он так не делает хотя бы. То есть он сам действительно выходит туда, просто его задерживают часто по пути. То есть, в отличие от того же Мальцева, как я говорю, он хотя бы сам туда выходит. Да, это безнадежно, но он хотя бы подает примеры, как говорится, на свою революцию Нет, он придет. Нет, по поводу Чернобыльского шляха, тут вообще вопрос экологии. То есть, она нас очень сильно касается. То есть, Чернобыльский шлях – это почти память самого Чернобыля. И вообще, по поводу всех этих заводов, вредных для здоровья людей, в общем. В целом полностью и вообще полностью экологии беларуси плюс еще почему бы тебе просто не выйти и заявить свою четкую позицию против э, этих э, ну, наемных рабочих менеджмента этого который ты не нанимал по факту и ну ты не хочешь когда еще предоставится тебе возможность выйти тем более митингов у нас по факту очень мало вы же видите это тем более эта акция была разрешенная почему бы на нее не выйти показать свое недовольство — И не понимаю, Принципиально. Разница? Ты не понимаешь, а я тебе сейчас объясню, почему он туда не пошел. Потому что, во-первых, участники изначально договорились возле Академии наук, а потом э, власть им не разрешила, им предоставили место напротив возле Октября, буквально через дорогу. Но для Статкевича и для его партии это неприемлемо. Никаких компромиссов с властью. Преступная власть, мы народ, где хотим, там и делаем. Никаких компромиссов, вот и все. Потом, после того, как я опубликовал видео по 26-му, мне один человек, значит, ну, я написал о том, что вот Статкевича, к сожалению, я там не увидел. Мне один человек, знаешь, что написал, говорит, у Статкевича нет собаки, чтобы выгуливать ее на Бангалор. Понимаешь смысл сказанных слов? Что это значит? Витаю. Так, при чем тут Статкевич вообще? Мы же говорил про, я же говорил про Чернобыльский шлях. Ну так я вот, я вот, я говорю про чернобыльский заявил, шлях, почему что, он не, не, не приходит? с этой властью, господи, все же просто. Митингов у нас мало, тебе пятый раз говорю одно и то же. Вот, есть возможность выйти и заявить свое четкое, четкое несогласие. Полное несогласие. Вот митинг есть. Тем более экологический фактор, то есть в Беларуси, тоже у нас касается. Это тоже очень важная тема. Выходи. Или вот 1 мая. В чем проблема? То есть, акция была согласована. То есть, по поводу декрета номер один, насколько я помню, и декрета номер пять. Декрет номер три, что у нас не касается, что за бред? Он же будет вот в девятнадцатом году. Где вы все были? Господи, люди, очнитесь. И митинг был согласованный. Но опять же, освещения никакого не было, и никто людей не оповестил. Ни один блогер. То есть, ты прикинь, если бы никто сказал бы за неделю, вот, там митинг какой-то такой-то, 150 тысяч посмотрела, и кто-то тогда пришел. А так освещения никакого не было по факту. Как всегда. То есть освещает то, что уже ну, совершилось. То есть некоторые или другие позиционные блогеры уже по факту повесили о своих любых событиях, а не до митинга. Вот ну, основной посыл, понимаешь? Ну да. Некоторые, бывает, освещают, по-моему, БелСат, Сад, Свобода, там иногда говорят, просто это надо, как говорится, слушать, когда, где сказали, то есть планируется такой-то митинг. В основном только в группах можно узнать, в специальных, ВКонтакте, вернее ВКонтакте, Фейсбуке, ну и ВКонтакте, если где есть. Я понимаю, то есть это никто не оповещает, людей вообще не Да, для очень узкого круга. Что трудно показать просто массу, ты выходишь без политических этих повесток, но своим приходом ты уже показал свое несогласие с этой властью вот и все вот все просто если туда все так если так бы думали ну как я все ну оппозиционеры там было бы гораздо лучше оппозиционеры Очень думают более... совсем по-другому я думаю профессиональные там конкретно политическая тусовка я их вот, вообще интересует ничего... в первую очередь нет, свои цели нет, личные нет, и деньги ну, конкуренция между собой у разных партий я про граждан, граждан обычных обычные граждане у которые оппозиционных взглядов то есть они ждут, пока именно их э, э, очередь придет. То есть они ждут, пока. А, ну когда митинг тогда я, может, приду. То есть, да, меня. да. То есть идеальный а вариант не, не, не, вообще не меня, это, не, не. это действовать я вообще без вот таких организованных митингов, то есть по собственному, так сказать, самосознанию. То есть люди же понимают, то есть можно объединиться где-то в Телеграме или еще где-то в какой-то группе закрытой. То есть Люди могут просто сказать друг другу: то есть, вот мы там за гражданское общество, мы против вот таких-то таких-то вещей, надо бы как-нибудь устроить, а например, какую-нибудь это... акцию. Мало, этих групп мало очень. Во-первых, во-вторых, все смотрят, пока за них кто-то решит, ну, типа, царская рука, ну, как у россиян, говорят вот с Навальным и так далее. Да. Или, собственно говоря, да, опять же, вот они смотрят на этих блогеров -то, централизации то есть основных, то есть. Это... О, да. да, а, ну он уже светил уже после митинга, как это все делают обычно. То есть, уже по факту совершение митинга, задержание, то есть, они уже освещают. До митинга, как это, ну, наша Нива это лет десять назад делала, а сейчас она скатилась до такого, что он уже по факту говорит про ну, задержание. Все. Вот такие у нас оппозиционные газеты. То есть, они судятся говорить о митингах. Вообще. Наша главная проблема опять-таки, в менталитете людей. То есть, понимаешь, в чем суть. Все даже оппозиционные какие-то группы, каналы, в основном они действуют так, что э, ориентировано на лидера. Вот в этом э, плане несущее слово правильно говорить. То есть они ждут, когда вот кто-то назначит конкретную дату и выйти. То есть, а так, чтобы действовать э, децентрализованно, они почему-то в большинстве своем люди не могут. То есть, и в России, и у нас, опять-таки, люди говорят: надо там поменять власть, допустим, да, у нас тут. Президент плохой, другого надо. Но по сути они скатываются к тому же самому, то есть найти другого кумира просто на замену другого диктатора, там батьку какого-то, который будет все решать, ответственность на себя не принимать. Изначально не является власть, является властью именно мы с тобой, мы и есть власть. Но Правда, народ есть, этого мы... не понимает, они хотят, чтобы власть, над ними просто... был какой-то человек, который несет ответственность. Они не считают себя властью не хотят ей себя считать. Потому что это ответственность за принятие решений. Это нужно думать, надо что-то делать. Надо там много чего делать. Им нужно, чтобы просто был какой-то говорю, человек вверху, и он все решал. Просто хороший. Вот сейчас плохой, и неправильный. А надо, чтобы был вот правильный, который он за народ. Я петицию подписать. Это, это просто полный бред. Так, почитаем чат. Вот здесь спорит Бендер с Хит про Чернобыльский шлях на черномбыском шляхе повестка другая он пишет ну повестка другая ну просто как говорится прийти статкевич готов выйти и сесть да, да вот в этом... я сказал, что сказал же согласен То есть, вообще не в повестке дела априори сразу же нет я же говорю я тебе сказал почему причина почему они не приходили они бескомпромиссные они не приходили какая разница какой митинг что для него так это для него значит замараться, то есть прийти на митинг э, на позорный, то есть, который э, разрешен властью в другом месте, не там, где планировали, это уже причина. Все, все. Значит, пока да, будет твой именно митинг. Да, да, да, только так. Только так, без всяких компромиссов. Жестко и вот никак. Поэтому и не пришли. Потому что для них это типа позорно. Такая оппозиция, которая соглашается на условия власти, это не оппозиция, это прихлебатели Луки, то есть, ну, вот такое, знаешь. Взаимное оскорбление, естественно что это уж чересчур по моему это чересчур и ну кому понравится такое естественно другие оппозиционеры тоже его не особо жалуют и не особо хотят поддержать после такого так и не уезжает за границу да действительно вот за что я уважаю статкевича не за то что там социал-демократические какие-то идеи мне они не близки но за то что он действительно такой принципиальный политик что он сам Готов возглавить революцию, сам пойти впереди, в отличие даже от тех же вот российских оппозиционеров от того же Мальцева, который где-то за границей там прячется. Он действительно готов сесть и готов пойти э, впереди и пострадать сам, даже если дело абсолютно безнадежное, даже если он один будет вообще. И за границу, да, он не уезжает. Хотя мог бы, как Миленкевич или кто там. Уехал давно уехать и был бы там, писал бы статьи там для Харти, комментировал бы что-нибудь. Как тот же Поздняк. Вот в чем суть Поздняк критикует Статкевича постоянно и не безосновательно. Но надо понимать, что Поздняк находится в США уже давно и, насколько я знаю, он гражданин. Поэтому, э, Америки, поэтому тут немножко, как бы, ну, сказать, какой бы критика ни была обоснованной, она все-таки не совсем к месту. Потому что Поздняк находится в другом месте, не в Беларуси. Сам ведь он уехал в 90-е годы, когда угрожал опасность. А Статкевич остался и остается до сих пор. Поэтому Господи. тут я в этом споре не принимаю ни сторону. Ни Статкевича, ни Поздняка. И Бендер Вегас вот тоже пишет. За такие бабки, как ему башляют, любой сядет. Вот как раз-таки и не любой. Вот как раз-таки и не любой. Бендер Вегас, ты бы, например, я думаю, не сел бы за такие бабки, ни за какие, потому что... Э, вот я уже ж этот миф опровергал не раз. В первых еще стримах говорил, что вот ватники любят говорить, типа, да, там такие деньги платят, естественно, оппозиция выходит. Знаешь что, вот как Статкевич, там, пять лет он после президентских выборов тогда посидел, и, насколько я знаю, большую часть времени в крытой тюрьме, то есть не согласился бы ты ни за какие деньги там сидеть. Поэтому не надо писать чушь. Это чушь. Так. На мазохиста он не похож. Не на мазохиста, она а как раз такого человека. Стойкого. Так. И во-первых, ты говоришь, что можно выйти возле оперного, но возле оперного политические лозунги были запрещены. Вот в том-то и дело тоже, видишь как. То есть там был... Прицеп Нет, вот опер, но были политические лозунги. И, к примеру, говорили про задержанных. Есть, Это, же, ему... разве политические? Кто против власти, этого? против Луки. Там ну, была да, цензура осмотрим. на политические лозунги. Так, пендер Вегас пишет профы у его хозяина, когда он к власти придет. Бог был... так, на Чернобыльском шляхе тоже были запрещены политические лозунги. Ну... Возможно, тоже и эта причина. Честно говоря, я не смотрел, были они разрешены или нет, но там э, были, да, не политические лозунги, там были именно такие социальные, связанные больше с экологией, то есть, но ну, это же тема все-таки экологическая. связанная с АЭС. Согласованно, политические лозунги изначально запрещены были. Короче, понятно. Дело, Я тебе уже две причины сказал. Освещение, садки, <связывание> ну и за населения. И за шуганность еще четвертая. То есть все это в единое складывается и провал обеспечен. И еще один фактор ты не учел, который тебе кажется малозначительным, но для многих он очень значительный. Это погода. Если бы погода была солнечная, то зевак было бы больше хотя бы даже. Тут дело не в погоде, вообще. Это полный бред и тупая Дождливая паста. погода очень тоже играет большую роль. Что тут дождливая погода. Блин, какая разница? но это вот для тебя какая разница? Для многих людей это огромная разница. Они не будут ага, ну, под дождем мог Жить в тюрьме, но и не выйти и не высказать свое мнение из-за погоды раз в годом. Ну, Ты гениально. думаешь, не как обыватель? Может, хватит думать, как обывателя. Yeah, нет, так я говорю про большинство людей. Большинство то людей в стране думают именно вот так, поэтому для них это играет огромное значение то, что погода нет, плохая. Вот можно объяснить, при чем тут разница. Вот, вот, вот ты умрешь. ты сказали, вот ты умрешь. Если ты не выйдешь, ты умрешь, он скажет: Да нет, погода плохая. Вот такая обычная логика, вот такая. Кому ты объясняешь? То есть я понимаю то, что ты говоришь. Но для некоторых людей, например, даже если разрешенный праздник не в этом дело. Просто, например, пойти на парад, например, на демонстрацию, люди многие не пришли, потому что был дождь. Вот и все. А ты хочешь, чтобы еще и на запрещенный митинг, чтобы пошли. На это не миги была давка очередная. Слышал об этом. то есть Я потом читал. Ну, очередной дебилизм. А что из-за чего давка была? Перекрыли там что-то, я слышал, менты ОМОН не выпускали людей. Опять, что-то перекрыли не так, как нужно в очередной раз. И да, еще техника поломалась. Какая-то машина там вроде зенитная какая-то ехала. То есть вот там, когда я ждал еще, начало митинга стоял. Там, значит, был гаишник. И потом подошли там, кто-то женщина какая-то спросила, типа, чего вы тут стоите, уже вроде все проехало. А он сказал, говорит, там сейчас еще должна техника ехать. Говорит, танк какой-то поломался. Но потом я видел там тянули на тягаче, но ну, не танк была какая-то зенитка типа, может, Тора что-нибудь вот такое. Короче, как всегда. А, а... ты что считал, Уже посадили на эти 10 суток. Кого? Венярский. А, ну да, я смотрел, что не всех отпустили, кому-то там дали сутки. А Статкевича вот кто-то написал, уже здесь вроде отпустили. Венярского за куропаты посадили, говорят, не за этот же Митинг. Да, то есть гениально, то есть судили не за то, а за куропаты. Ну, <laughs> за у нас все время так делают. Они ж вот дают сутки, да, но не сажают на сутки. Для чего? И вот Филипович об этом тоже говорил часто. Для ну, чего? Да, чтобы не, чтобы оставить на потом. По да, на потом. Гениально. Чтобы потом э, найти повод. То есть человек пришел на даже на разрешенный, например, митинг, пришел, ничего не нарушал, а ему говорят: только у тебя нет бытые сутки, давай пошли сидеть. А чего сразу нельзя было? Ну, так вот, хитро у нас действует. Это, по-моему, судили тоже за Куропатенс, сколько знаю. Точнее не Куропаты, вот это вот за 25 пятые. Вот точно вспомнил. Марта. Тоже задним числом. Ну да. Ну что-то его отпустили, это непонятно, чего отпустили. То есть я так понял, упаковали в первую очередь, убирали людей, потому что еще так совпало вот этот праздник. То есть парад лука там и в общем ну, меры безопасности ты сам понимаешь были приняты самые высочайшие а тут еще какой-то альтернативный праздник еще в самом центре почти какие-то вылезают там оппозиционеры то есть убрать всех показать что вообще никто не пришел ничего не было как только кто-то показывал его сразу все. память а их гениально как всегда у нас ничего Эх. нету, то есть вот так вот всех сразу пакуют, убирают, все тут ничего нет, людей, которые приходят, допустим, сидят где-то, им говорят уходите там отсюда или их забирают сразу, то есть чтобы показать, что ничего не было, люди не поддерживают это народу, это неинтересно и вот так далее. Кстати, ребята, кто сейчас слушает, можете за дискорд зайти и, не знаю, сказать может что-нибудь. Вот здесь есть ТВИ и еще э, Херсон. Это новый какой-то участник. У кого вопросы да. какие Может, я не знаю, У вы... меня есть вопрос вообще по поводу, какая цель была у акции Статкевича. Я <соединяющие> смотрел <соединяющие> что-то в нашей НИИ, была статья уже по факту. Она называется, это акция, акция солидарности и памяти, кажется, вот так. В общем, выразить солидарность с арестованными членами профсоюза РЭП, руководителями его Игорем Комликом. И Фидыничем, а также с Куропатами, то есть почтить память погибших воинов, да, тех, кто был расстрелян на репрессиях в Куропатах, потому что э, справедливо думают о том, что если бы эти люди, там много было военачальников, если бы они были живы, то в первом году, возможно, было бы не настолько провальное отступление Красной Армии. То есть, ну, это был вред да. явный. Же ну, полностью... вот, как бы, акция уже, характер акции, скажем так, одна из причин, почему она была такой малочисленной. Тебя. еще одна причина почти этих советских солдат. То есть они хотели положить... так Я говорю, это никому не интересно. И забывателей. Почему? Куропаты. И вот эти это люди... Это никому не интересно, я тебе еще раз повторяю. Ну, не жаль, ну, Я уже говорил. Область... Я уже ранее говорил тебя и Фридом Беларусу, что он думает как сознательный политический человек, то есть фактически как активист. А, ты а большая часть населения, они думают как бараны просто, ты понимаешь, Фридом Беларус. Они думают, что пожрать как животное просто и все. Ты это не понимаешь. Ну, понимаю, понимаю. Вот, нужно им информировать, там, рассказывать. То есть просто они просто Мы услышали, это вот, он Паткевич, все, они не углубляются. В чем причина эта акция, к чему это... То есть детали и так далее. То есть можно показать же им детали, что да как. И рассказывать им это. Да, слушай, да, даже если им э, развернута показать, рассказать, на каждом столбе наклеить рекламу, ну, может, на пять человек больше придет, и все. Да, вот тебя и правильно говорит. Проблема в том, что нас-то в основном смотрят не такие люди как раз. Нас-то и смотрят политически активные люди. То есть мы распространяем в оппозиционных группах, поэтому нас смотрят люди оппозиционно настроенные, ну, такие колеблющиеся, умеренные, кто еще понимает то есть они видят им это интересно и они приходят А такие люди о которых мы говорим которых вот большинство в стране они на такое не приходят они просто не будут это смотреть даже даже если ты им да. напишешь это, а, э, слишком они скажут, их реакция тема. типичная да, на такое а очередная фигня какая-то и все ну. еще могут выйти есть... когда в карман залезли там или что связано да, с экологией вот. или в подъезде там не знаю ремонт не сделали Поэтому Может быть, э, дом, дом пытаются где-то построить. Да? Чисто ну, экономическая это вот... повестка, но не политическая никак. Э, да, даже, даже какая-то вот на бытовом уровне, то, что касается непосредственно гражданина. А что же там, куропаты, там независимость и так далее, это вот занимайтесь там. Мне вот нужно здесь свои дела решать. У меня как бы огород, дом и по 500. Вот. Ну, поэтому нужно что же тоже понимать, на какую аудиторию рассчитаана эта акция Ну не пойдет туда туда обычный человек ну я как бы сразу предполагал что будет мало на что 5 настолько 5 я опять причин перечислил то есть тут все складывается в одну то есть при первую печь ну, ну, глазмещение причина... да. источника информации кто эту акцию сделал и ну, к чему эта акция и так далее. То есть пять причин, как я уже говорил изначально. Ну вот я тебе еще раз повторяю, что э, сама акция не пользуется э, поддержкой граждан обычных, потому что это им не интересно. И второе, она не пользуется поддержкой оппозиционеров, потому что фигура Статкевича на сегодняшний день достаточно спорная. Вот и все. Ну, ты представь, если бы вот эти ну, оповещения было за месяц, то есть были листовки все сервер... расклеены... Ничего бы не изменилось. А если листовки были расклеены. Раз. Я же говорю тебе, да. что я видел фотографии на странице Facebook ПНК, где были расклеены листовки. Фридом, ты не понимаешь, это не потому что нет, нет освещения, нет. а потому что это неинтересно. Я разговаривал Спомни... до этого с людьми, я всех спрашивал в Facebook и ВКонтакте, с кем разговаривал с такими людьми. Мне все говорили, я не пойду, я не пойду, я не пойду. Никто изначально они знали, что этот митинг будет. Они говорили, нам это не надо. Вот Олег не сказал, даже... что не пойдет. Никто не сказал, понимаешь. Никто туда не поехал. Филиппович туда не собирался, наверное, ехать. Никто туда не собирался. Понимаешь, Ой, именно из-за ты... самого формата митинга, из-за фигуры Статкевича. Вот в чем суть. Да, даже 25 марта, когда он собирал свою акцию на День Воли, на Якуба Колоса, тоже все знали. Все знали, что Статкевич поведет людей опять на площадь. Вместо э, оперы. Ну и что? Туда много людей пришло. Ну да. Хотя за месяц были все вот эти вот дискуссии, бурное обсуждение, там люди делились на лагере и так далее. То есть вони mm -hmm. было на весь интернет, на все информационное пространство. А В итоге говорит? сколько там, там сероко собралось народу? Человек 50, наверное, да? Человек 8, по... говорят, 70 было задержано. Но я ну, честно говоря, это... не знаю. Там я больше журналистов видел. Да, журналисты, правоохранители и, наверное, э, особистые прихильники Статкевича. Всё. да, вот их много было. На противоположной стороне, вот там возле концертного зала, там стояла большая на остановке толпа людей Зевак смотрели. Но это просто, там, может, случайное прохожие, Кто-то боялся, то есть подойти, там было много людей. А так, там было не так же. Да, много было правда на другой стороне. Вот, для... Ты же Фридом Беларус, ты же сам знал, что там будет эта акция. Ну ты же туда не планировал идти. Вот так и остальные тоже. Потому что я, я хожу на такие акции, которые ну, разрешены. Вот видишь, и большинство людей точно так же. Ну или если эта акция очень такая популярная, типа Дня воли. Нет, так День воли в этом году был разрешен. И все пришли туда. 50 тысяч человек Белоус сказал в итоге. Но. Я Чем плохо? про прошлый день воли. Я про прошлый день воли. Про прошлый день воли, этот день воли был связан с туньятскими протестами. Поэтому было столько людей. И опять-таки, кто его возглавлял, то есть сбор людей? Никляев Статкевич, кто взял ответственность на себя? Во многом именно из-за того провала дня воли семнадцатого года, то есть их репутация сильно пошатнулась. Господи, Кот, ты, ты издеваешься, их репутация пошатнулась, наверное, еще ну, в 2010 году, репутация пошатнулась. Это, это Но это была окончательная точка. То есть тогда на это тот день воли, не запрещенной, не... собралось много людей. Достаточно много. И да что. Там в них было? Кот, ты издеваешься. Да не в них же дело было изначально. Какая разница, кто бы назначил? Кто уже прибежал людей конкретно? Вот и его люди выше Они за них не выходили, как ты это не понимаешь. Тут, я понимаю, что секрет. не за них. Но ждали, Но ты, ты сейчас... видел, что да. там было. То есть, есть люди пришли, а это были лидеры. То есть они сказали прийти и вот лидеры, такое не место не в такое-то время. Народ пришел, и люди стояли, не знали, куда идти и дальше и что кто делать. Кто Им перегородили дорогу, и все. Связи с еще лидерами, еще лидерами не было. Еще раз я повторяю, и их за лидерами никто не считает. Люди за себя выходили в тот день. Если бы я они выходили за себя, то такой проблемы бы не возникло. То есть народ пришел, ну и что, вот мы сюда пришли, вот тут нам назначили, а дальше что?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 когда люди пришли, лидеров задержали до этого, народ был обезглавлен, они пришли, а там стоят ОМОНовцы, и что дальше, куда идти, разворачиваться назад, идти, не выходить дальше, или пробиваться силой, то есть все, народ пришел, а дальше приказов нет, ты не понимаешь, Фридом, они ждали приказов, что дальше делать, кто их поведет, лидера, народ пришел, им назначили куда и как, а что дальше делать, связи ни с кем нет, активистов всех похватали, а впереди стоит ОМОН, что делать? Народ не стал сразу же расходиться, они стояли и ждали, что будет. Он смотришь, а что там, кто, что происходит, ну, кто куда кооперируется, что, что кто предлагает и так далее. Создаешь группу заранее, в конце концов, что, что вы блин, ни хрена не делали до этой акции вообще? Вот вопрос. Так, а... ты зачем ты это объясняешь, Я не понимаю. Кому ты объясняешь? Мы что... это понимаем. дело в том. За одним умом все сильные. Большинство... Активистов, вот я смотрел видео несущего слова, тоже Фридом Беларусь можешь посмотреть. Они мыслят как раз теми же категориями, что и простые граждане. То есть один лидер, вот эта вертикальная структура, выполняет приказы то, что пишет, то, что говорит лидер партии и все. И они так смотрят, и большинство так работает. Люди у нас не самоорганизованные, у нас нет гражданского общества вообще по факту нет его. Оно уничтожено большевиками, царями, и оно ну, не создалось. О, сейчас это новость по поводу Куропат. Да надо по факту просто акция обсуждать, а не думать, что как там и, и что будет, как организовываться и так далее. Если будет какой-то какой повод, новость. если будет ну, какой-то повод, тогда это, и нужно это, думать, как организовываться. Это, а это, сейчас. А сейчас это вообще абсолютно бессмысленно. Тот же Статкевич, ну я не знаю, если честно говоря, что им движет, зачем он выходит. Вот. Можно быть, как говорил Северин, чтобы типа уличные протесты остались за нами, а не за пророссийскими какими-то движениями. Вот. Но опять же, люди это никогда не поддерживают. Только если будет какой-то действительно э, фактор, который повлияет конкретно на э, ситуацию обывателя. Ну, вот тогда, может быть, люди выйдут. Я вот думаю, и тогда действительно это... нужно будет Нет, думать, что возможно. и как делать. Да, я скажу. Нужно не по факту это делать, господи. Это по факту печатают газеты. Нужно заранее готовиться к акциям. А готовить? К чему готовиться? Как акции. Вот, к примеру, кто-то назначил. А, ты видишь проблему. Он не так это делает. Говорите людям, вот, заходите, делайте группы, если что, кооперируйтесь. Нужно то-то, то-то, то-то делать. И все. Ну, так Просто... я же тебе про это и говорю. Это когда есть какая-то какой-то повод для этого. А сейчас ну, какие-то да. поводы есть, выход, выходить на улицу, не знаю, подставлять. Сейчас есть повод, тунеядский налог. Сейчас поводов на самом деле у тебя и огромное количество. Было только желательно. Так э, тунеядский налог будет тогда, когда э, люди, людям придут жировки, например. Ну да, в этом дело. Что я, то есть, говорил еще вот туда, все. весной э, спрашивал людей, как насчет. Выходов против тунияства. Мне сказали, сейчас это не перспективно. Типа, до осени как-то как не перспективно? Ему... Они же будут, господи, они же будут, вот, на носу, господи, осталось полгода буквально. Так вот, через полгода, пол я же про то тебе и говорю: что они понимают, что сейчас они людей не выведут, никто не пойдет, поэтому они собираются по факту, когда начнут приходить да, жировки, вот тогда и будет выводить руки. людей. Гениально, что могу сказать. Да, гениально. А Я как бы, например, сейчас не против был принять участие в нетунеядском марше. Такого никто не организует. Оппозиционные активисты все люди говорят, все, слова. это не нужно. Я не понимаю, люди, очнитесь. Вы что, с ума сошли? Я не, Я не понимаю, не... с кем ты споришь, Фридом? С кем ты сейчас споришь? С нами, наверное. Да, кто, кто слушает, так а что говорит? ты пытаешься нам доказать? Я еще раз говорю, люди вышли на прошлые туньяцкие протесты, потому что им пришли вот эти вот писульки, да, что иди заплати, Сколько там, 400 рублей, или да. сколько, или 200, 200 долларов. Вот ну, и все. России, и все. и народ не выйдет до этого, пока вот им не придут и не махнут их опять в какую-нибудь присульку лицом. Да, как белорус Придом Беларусь, когда же ты поймешь, в какой мы стране живем? Насколько все здесь да, я ужасно. Я понимаю, понимаю. Как бы это поняли все, понимаете? Все не никогда не поймут никогда такие не люди, поймут такие, про но... которых мы говорим люди они никак не поймут никогда ни при каких случаях ну, вот если ты даже им здесь... в лицо говорить Я объяснять делать, не они... ну, не же, просто так. ну да мы делаем вот мы делаем то что мы можем сделать то что от нас зависит другое дело что у оппозиционеров у этих партий у них огромные ресурсы вот они могли действительно сделать и пропаганду вести и людей организовывать собирать но они это не делают потому что им это тоже не надо. Все Не правильно. Почему? Нужно делать то, что зависит от нас, делай свое маленькое дело, и все. Хорошо. Поэтому, да, нам надо делать то, что зависит от нас, на что у нас хватает сил. То есть мы бы... Было бы неплохо Freedom Беларус, да, повестить всех о том, рассказать вот то, что ты хочешь сказать, то есть, когда уже народ очнется, все. Но проблема в том, что у нас пока нет таких ресурсов, то есть канал еще очень малолюдный и группы тоже. А во вторых, но ну, не все послушают. Но естественно надо говорить все равно. Ну, вот, вот скажу для тех, кто слушает. Вот если вы, к примеру, из другого какого-нибудь города создайте там общество Гродно, общество Мозыри, общество там в телеграме там или в дискорде и кооперируете. Больше вот, что я могу предложить вам, кто сейчас это слушает. Тем более уже есть общество там Минск, там минский группа. Есть, к примеру, общество Гомель. Ну вот ну да, общество Ар Артёма, говорит, а это... Артема Шапорова да, да верно Есть все уже Копируйтесь. Тут я, честно говоря, сказать ничего не могу, особенно про крупные города. Ну, Брест, вот там да, там нормальные э, возникает сейчас. Э, Брест есть вот свой этот Петрухин Кабана. Да. В уже все свои есть изначально. И группа у них, насколько знаю, в Телеграме есть тоже. Хуже всех, тут я думаю, это Витебск. Там вообще никаких движений. Там, наоборот, э, вот онов, и вот этих всяких рассадник. Э, гражданское согласие или как оно там пророссийское это. Потом что там еще? Витебск против. Вот эти всякие ноды там. А Могилев? Могилев, насколько знаю, тоже достаточно ватный в этом плане. И даже взять ту же партию Статкевича. Вот ты, тебя и в курсе, например, что э, начальник Могилевской ячейки Ольга Тышкевич, она замужем за пророссийским активистом. Да, тем, да, как да. его там э, забыл его уже. Как зовут? Который но, выходил да. с российским триколором в семнадцатом году, в начале года, на площадь. То есть, понимаешь, да. глубину падения. Ну. То есть, это идейный аватар, нодовец. Да, ведь... Это ну, помни, кто это? О, oh, кот! Ты меня oh. слышишь? Слышу. Что ты говоришь? Oh, Что ты? за Тышкевич? Ольга Тышкевич, начальник этой, как его, Могилевской ячейки БСДП, ну социал-демократической партии, Статкевича. Ольга Тышкевич. <звы> Она замужем за пророссийским активистом, нода. Как его там зовут? Головиным, кажется. Павел Головин или как ты его там зовут? И они нормально уживаются друг с другом. То есть он ватан идейный нодерец, то знаю, есть с триколорами. То есть эти накинулись на активистов ватаны. Поэтому за Могилев я тоже сказать, честно говоря, ничего не могу. Я знаю, что там есть люди всякие, есть оппозиционно настроенные, это город довольно большой. Но я просто не видел, чтобы там такие какие-то группы особо активные. Там одиночные активисты, как и Витебск, например. Я думаю, что у нас, допустим, да, даже тут в Орши гораздо более развито вот эти движения все, чем в том же Витебске. То есть про Витебске я вообще ничего не слышал такого про какие-то группы здесь я знаю есть этот э, сайт орша ел но ну, европейские это кажется э, игорь казимирчик его э, администрирует потом здесь еще тоже есть ячейки разные М -м, правозащитники тут, то, то есть всякие действуют ну то есть более-менее еще для такого города 120 тысячного гораздо лучше вот про витебск я даже такого по моему сказать не могу может просто я не знаю Так что положение не самое тут простое в этом плане. Но ты правильно все сказал, Фридом, именно так и должно быть. То есть все к этому сходятся, что должна быть децентрализация, но для этого должна быть, так сказать, сознательность людей. Многие люди не хотят просыпаться. А тогда то же самое вот Бараны говорил, сели, говорил да. несущий mm. слово об этом тоже говорил в своем видео. То есть он тоже анализировал эту проблему активно, проблему, почему... Потерпел поражение туниятское движение, вот это в 2017 году. То есть, как оно закончилось и День воли 2017, он предлагал такую идею, что в каждом городе надо было выходить, а не всем съезжаться в Минск. Потому и что вот Минск. Тогда в каждом городе и выше что-то позабыл. Очень мало. То есть большинство съезжались туда. Статкевич прямо сказал тогда, всем в Минск. То есть они не стали проводить День воли э, в других городах активно. То есть всех призывали ехать в Минск. Вот в чем дело. Он прошел, да, да и в других городах, но Вы очень малочисленно. Все съезжаются тогда. Э -э -э... В этом-то и дело. А активисты призывали именно и партии съезжаться на День Воли в Минске, отпраздновать всех, всем именно там. Говорят, что 700 человек было задержано в 2017 году на День Воли. Чуть не задавили эту это богинство Сейчас? Да. Куропатах. А что там еще по поводу Куропата? То я так новости по Куропатам давно уже не смотрел, что там происходит. павла Сиверинца, что он еще не вышел? Я могу по быстрому видео глянуть, как там этот активистов Вата эти коррупционеры. Я же новость сбросил, я все только что сказал. Я Слышу, просто сейчас, это? когда участвую в стриме, я занимаюсь э, тем, что слежу за стримом. То есть я оператор стрима, смотрю на два экрана. На одном, как идет стрим, читаю чата, на другом смотрю именно за самим ОБС, то есть настраиваю. Поэтому я в основном не могу читать новости очень редко. Ну там эти бедланы, поехали там этих активистов. Ну, вот сейчас посмотрю. То есть запустить видео я не могу пока. Посмотрю так. Ну да. А что это за подвоны? То есть это были подосланные какие-то тетушки? Ты, ты можешь, суда сюда выкинуть и пролистать. Если ты, что, помню делал. Для и этого. видео. Мне нужно добавить в браузер эту статью, открыть там специально. Могу Ниву сделать. Откроют. Могу Давай. сделать. Да, я смотрю, это статья нашей Нивы. Сейчас посмотрим, что там происходит. Да, наедники, поедем, поедим. Накинулись с кулаками на протестовцев. Есть даже видео тут. Ну да, можешь вот как раз поставить. Тут, тут статья буквально минутку. Отойдите, Отойдите пожалуйста. Больно, Отойдите, Ничего пожалуйста. Ребята, вы Где все мешает? остальные? Как думаешь? Как не будет? знаю, я смотрела не человек 7-8. То, то есть, ну тема Раз может быть недостаточно интересная, проблемы? поэтому я думаю Иди не объявлять. Интересно, что вместо а? дофига там 11 тысяч там билл Сатор, радио свободы. Тема очень интересная. Думаешь, им бы сейчас и перебал, и можешь, У меня там десятимесячный ребенок. Я отъехал на заправку, понимаешь? Отдыхаю с семьей, с женой, с ребенком. А, и... ответим пожалуйста, на один вопрос. подожди СДИНа. Но я я выслал сейчас милицию. Сейчас приедет, я спокойно заеду ну, как... ну все, на этом видео закончилось. Собственно говоря, вот такие дела, да? Заезжают туда всякие всякие люди. Ну вот, тебя, а какие еще вопросы? Что-то еще хотел спросить. Тогда вот мы как-то перешли на другую тему. Так, что я хотел спросить, а да. я, честно говоря, не помню. Хотел просто спросить, как забезла, там как ты как съездил, как вообще впечатление от всего. Ну, мы от этого, с этого, то есть, начинали, как приехал. Ну как, впечатления, как бы такие. А, ну... Средняя, то есть я рассчитывал просто на большее. Mm -hmm. Можно есть комментарии, типа, ну, по поводу куропат. Типа, зачем они частная территория? Но ну, опять же. Не, мы есть, не про куропаты. Тебя и меня спрашивал про митинг. про вчерашний. я знаю, я понял, то есть ты уже сказал. Э, да, типа, я ему сказал, что я рассказывал. Частную территорию, типа, что они делают. Так но... это же частную территорию, во-первых, дали дало государство этим. То есть им разрешило это И опять же, это тема с коррупцией. Не знаю, но. Почитал ватный комментарии они одно и то же пишут по, по методичке. На. Бендер Вегас пишет, а чего они не пускали на видео машины Ну, это вопрос к активистам, чего они их блокируют. Ну, то очевидно, чего не пускали. Господи, ну кот опять тут Это нарушение порядка. То есть они блокировать не должны проезд им прямо именно. Это понятно. Но как им бороться, скажи мне, против этого ресторана, который. Ну, за Описал такой. четко, как бороться по пунктам в рамках Но закона. Это, yeah. А это провокации обычные, то есть их ГАИ может запросто задержать, то есть я солидарен полностью с защитниками Куропаты, все дела, ну то есть если э, действительно уже смотреть на закон по порядку, то да, с одной стороны безусловно, эта э, постройка здесь вообще не должна была быть построена. Те, кто ее строит, должны понести наказание, но поскольку все произошло так, то есть их надо судить за коррупцию тех, кто дал эту взятку, надо закрывать этот ресторан, все, но поскольку раз постройка работает, то нельзя перегораживать просто дорогу машину. То есть раз они приняли закон такой, надо бороться с теми, кто закон этот принял, и пересматривать ну, да, ты понимаешь, все, закрывать ты, ресторан. Ты понимаешь, что да. закон в данный момент работает как раз-таки против здравого смысла? То есть работает на коррупционеров? Ну закон. На в нашей стране закон почти всегда работает на коррупционеров против обычных граждан. Мы это как бы знаем. И пенсионная система тут, и тунеядский этот налог. В принципе, куда ни копни, везде все против народа. Эх, ну что, еще какая-то тема. В принципе, обсудили эту акцию, которая вообще полный провал. И не знаю. Даже никто не пришел, я имею в виду из наших, которые были там, Литвины все остальные. Чего они, блин? Вот Сюда так они и собирают. Ввиду? На стрим? Да, на стрим. Куда же еще? Ну, им просто может быть неинтересно. Дети развлекаются, там акции всякие устраивают. А что им это надо? Какая акция, такие обсуждения, в принципе. Поэтому я и не собирался давать анонс широкий в группах. То есть, ну потому что я понимаю, что если к самой акции такой был интерес, то и к стриму по, по ней тоже будет интерес не больше. Ладно, парни, я уже тоже пойду. В принципе, да, все обсудили, тогда можно стрим завершать да. по теме. То есть рассказали, что как было. Все, всем пока. Пока. Ну ладно, тогда все, останавливаем трансляцию.